Назваем конус. Данный плейс от создателя Пламбур Тайкуна, Дефалтио. И начинается у нас с того, что едет машинка и ровненько, так аккуратненько сбрасывает... FBI!